уважаемые друзья в связи с разговорами о закрытии youtube просим вас обязательно подписаться на наши каналы ВКонтакте и в телеграме вы видите qr-коды на экране или по ссылке под видео здравствуйте дорогие друзья с вами тёма и канал техногон и сегодня я вновь пришел в гости к владимиру николаевичу тюняеву и с ним мы продолжим обсуждение наших пассивных антенн а в частности самые самые первые изобретения нейтроника и других антенн, которые появились еще в 90-х годах. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Владимир Николаевич, начну с вопроса, что такое пассивная антенна? Чем она отличается от обычной, которая втыкается в сеть? Ну, тем, что к ней не подходит электричество. Угу. Есть активные антенны, которые запитываются, к ним подаются напряжение. И они, естественно, излучают более мощный сигнал в пространство. А пассивный это любая антенна-штырь. Это и есть антенна. Вот раньше на домах Любых стояли ромненькие. такие... Штыри. Ну да, да вот есть... тарелки сегодня, которые принимают э, вещание, они практически... Ну по сути, они также пассивные. Mm -hmm. Ним только подключается а, антенны, провод и все. Наши пассивные антенны, они различные конфигурации, различных предназначений, как тонкопленочные mm -hmm. антенны, которые вот мы начинали делать тонкопленочные. Потом уже пространственные антенны, mm -hmm. которые уже делались из металла. Для различных функций. Понятно. Ильич, откуда к вам вообще и когда пришла информация о том, что существует вот такой вариант антенн исполнения? Ну, у меня идея была еще давно, с начала 90-х. Еще вот Шип занимались такими проблемами. И только-только в 90-х вводились компьютеры, сам знаешь. Mm -hmm. вот в эти годы. Толстые экраны большие. Толстые экраны большие. И у них ставились вот экраны специальные ставили перед ним. -то, так uh -huh. как все знали, что излучение от компьютера вредно. Uh -huh. И ставили защитные экраны. Это очевидно было всем. Вот электромагнитное загрязнение окружающей среды и здоровья населения России. Это еще был 97 год. Масса статей было, Ну Это ваше первое исследование на этот счет? Это, это были опубликованы на одном из конгрессов или конференций Материалы, говорящие об, то, о том, что вред приносит электромагнитное загрязнение окружающей среды. Это 1997 год. Как раз в прошлом выпуске мы с Владимиром Николаевичем начинали эту тему, что такое электромагнитный смог. Кто первый узнал о том, что это вредно, когда появилось первое нормирование, можете по ссылочке перейти посмотреть это видео. Я напомню о работах Шипова-Акимова «Торсионные поля», «Теория торсионных полей». Uh -huh. С нашей точки зрения, когда мы проверяли, это усилители сигналов информационных uh -huh. или правая, закрутка правая или закрутка левая. Это поля кручения. Uh -huh. Можно найти это действительно. Это... Есть эта теория, она существует, действует. То есть вот ваши первые изобретения, они были основаны на теории торсионных полей? Нет. Вот синтез теории торсионных полей и mm -hmm. нашей теории, mm -hmm. дополнительно к этой теории, дали вот тот, э, то соединение, которое позволило нам создать нашу антенну. Mm -hmm. Владимир Николаевич, расскажите про первые ваши три изобретения. Mm -hmm. Ну У нас было много очень изделий, которые mm -hmm. мы сделали уже вот, начиная с 1996 -го года. За из... какой период с, 6 с 96 по 2001, угу. когда мы много-много что делали, пытаясь решить различные проблемы, угу. как окружающего пространства, так и здоровья человека. Угу. И у меня мысли всегда была вот идея, что надо остановиться хотя бы на трех основных, угу. которые мы считали, я считал основные. Это забавно. защита человека первая угу. от электромагнитных излучений. Так. Она сегодня Подтвердило наше предположение. Вторая это дезактивация радиоактивных отходов, так как мы считали, что вот атомная энергетика, она слишком сильно загрязняет и опасна. Мы а, также разработали установку и провели испытания. Угу. И третье, это ну, на тот момент до сегодня, это инфекционные, то есть вирусные заболевания, это ВИЧ и вирусные гепатиты, мы также считали, что это одна из таких основных проблем, и мы создали установку под названием «Лотос». И также провели испытания вот в этот период, с 1996 по 2001 год. Первичные наши были испытания. Владимир Петрович, самый-самый первый нейтроник. Что это было, как он выглядел и как, -как проходили испытания вообще? Он был э, не на голографической основе, uh -huh. а был просто металлизированная такая фольга, которая повторяла uh -huh. топологию антенны. Uh -huh. И он такой продолговатый был. Первые испытания мы провели в Зеленограде в организации, которая называлась Квантвега, uh -huh. мы подтвердили, что, вернее, та организация, и нам дали отчет, проведя испытания и исследования, uh -huh. а там это очень тонкая, так скажем, тон, тонкие настройки аппаратуры, которые позволяют следить за изменением тех токов, которые протекают в земной коре, то есть съем информации и ее визуализация позволили определить изменения так называемых телурических токов, которые создаются и статических mm -hmm. токов, и естественно разбивка сети по точкам реперным и, и фиксировали изменения этих точек напряженности mm -hmm. этих mm -hmm. точек сначала при включенном компьютере Посмотрели, как поле, какой напряженности. Потом установили нейтроник, естественно, угу. и посмотрели, насколько сжалось это поле. То есть первые наши испытания подтвердили, что нейтроник, установленный на мониторе компьютера, работает, сжимает и уменьшает напряженность вот этих полей. Все документы, о которых мы говорим, отчеты, испытания, патенты, награды и прочее, все есть. Ссылочки под видео. Пожалуйста, переходите, знакомьтесь. В итоге проведенных испытаний мы утвердились в нашей правоте, что позволило нам запатентовать первое устройство. Идея была в том, чтобы изменить технологию производства, которую мы, собственно говоря, изменили. Создав uh -huh. вот такую мастер-матрицу. И мы уже раз показывали в наших сюжетах. С которой потом делается рабочий мастер матрицы и изделие само в виде голографической а, такой пленки. Которая многослойная, тонкопленочная, пассивная антенна называется. И она уже а, была нами далее апробирована, изучена. И так далее. То, что мы будем показывать в следующих сюжетах. Патент. Что это за документ? Кто его дает? Как его получить? Патент а, дается на основании подачи заявки, описания изобретения, новизна. Его приоритет а, выдается только тогда, когда а, эксперт оценивает угу. его новизну. Проводится поиск. По mm -hmm. всему миру, есть ли такие аналоги, mm -hmm. нет ли таких аналогов. Как ори на оригинальность. Да, это новизна называется. Uh -huh. И после этого только дается решение, выдача, решение на выдачу патента. Второй проект, который по дезактивации радиоактивных отходов. Мы, естественно, создали чертежи. Затем из чертежей, понятно, сделали устройство. Договорились с комитетом по экологии города Жуковского, чтобы провести испытания. Испытания проводили в летно-испытательном институте имени Громова в хранилище радиоактивных отходов где хранились приборы и устройства, снятые из самолетов РИУ-3, так называемые mm -hmm. датчики противообледенения, в которых находился стронцый 90. И он был высок, ну достаточно у него активность, радиоактивность mm -hmm. была mm -hmm. высокая, около 20 микрорентген в секунду, это очень высокие. В секунду? В секунду показатели. И вот в хранилище мы используем свою установку, и туда установили этот э, прибор РИУ-3, который называется главный инженер летного испытательного института. И сотрудники проводили тарированными приборами, проверенными вот уровень излучения, который был. И зафиксировали, что через неделю вот в начале измерения было 20 микрорентген в секунду. А затем в точках контрольных измерений показали через неделю 4 микрорентгена в секунду. Это был потрясающий результат. И они в это не верили. Mm -hmm. Затем мы сделали большую антенну, такую вот достаточно полтора метра на полтора, ну то есть куб mm -hmm. такой. Mm -hmm. И его эту антенну большую она разъемная специально под завод цветных металлов вот подольский, где туда завезли случайно радиоактивные отходы, ну с какого-то предприятия. И в течение года проводили мониторинг и показали, что колебания радиоактивности были а, и в зависимости от времени года в зависимости от суток, в зависимости от месяца и там декады и так далее. То есть вот эти колебания показали нам, что... Действительно, радиоактивность бывает разная. Но антенна как бы понизила радиационный фон. Она была там повышение, понижение, повышение. В итоге где-то вот на всей массе небольшое понижение активности было. Но uh -huh. там очень большая масса uh -huh. была. В итоге вот по, исходя из тех испытаний и исследований мы запатентовали uh -huh. данное устройство, получили патентное изобретение, uh -huh. что вот это подтверждается, подтверждает наше правильное предположение о том, что возможно дезактивировать радиоактивные отходы за счет пассивных, пассивных антенн. антенн. Третий был проект или вот такое решение проблемы – это по решению проблемы вич-инфицированных и гепатита С. И мы опять-таки первые провели, создали антенну, опять-таки лотос, мы ее назвали лотосом, она первая наша модель, и мы пошли сразу в, в кошвен диспансер наших приятелей, mm -hmm. там приятельницы главный врач была и проверили. На вот тех а, патогенах, которые брались вот в половой системе. И посмотрели, как лотос просто вот установили на чашке Петри. И видно было в микроскоп, как вот лотос стирает вот эти Они все. Они Они просто стираются Истираются. и уничтожаются. Это вот было воочию просто видно? Вот просто визуально видно, как а, установив под центру лотоса внутри как стираются вот эти патогены оно в пространстве такую оно полю, создает такое оно создает даже можно сказать делают. луч создает который да. вот воздействует на вот эти патогены и убирает их мы запатентовали опять-таки это устройство и потом нас вот судьба вывела на институт имени Ивановского где мы провели две серии экспериментов две серии экспериментов показали что титр вируса снизился в 10 раз в потомстве что mm -hmm. практически его не было уже mm -hmm. И это было удивительно, и мы еще раз утвердили, что наша позиция, предположения нашли свое подтверждение. Потом мы еще и в 2003 году уже в официальные клинические испытания, mm -hmm. предклинические провели в госпитале имени Бурденко. О чем mm -hmm. мы будем в следующих сюжетах yeah. рассказывать. В это же время в 2000 году мы участвовали на нижегородской ярмарке научно-технической, где получили первые свои дипломы за вот эти все три разработки, о которых мы сегодня с вами говорим. Присужден вот нашему центру Волкон за устройство для защиты от излучений ПК и ТВ мобильных телефонов. Вот в первой степени вот этот вот диплом был получен. А второй степени нам присудили за установку для лечения ВИЧ-инфицированных. Вот это пожалуйста. Лотос. Это Лотос. Вот второй диплом получили. И третий диплом, опять-таки, второй степени, не, наверное, мало оценили его, установка для дезактивации радиоактивных отходов. Вот третий диплом получили. Mm -hmm. а и этот? уже в, в том же году мы участвовали на ВДНХ и получили за, за разработку защиты от электромагнитных излучений диплом второй Степени технологии живых систем. Это вот. нейтроник уже. Это нейтроник. Не вот мы вот четыре таких диплома получили за наши разработки. Это в 2000 году. Угу. Что дало нам уверенность в нашей правоте. Потому угу. как, чтобы получить диплом, нужно выступить на комиссии, защитить свое устройство, теоретически, практически и эффективность его доказать. Дорогие друзья, благодарим вас за просмотр. В следующих выпусках мы расскажем о дальнейших, Испытаниях, разработках и исследованиях а, антенн семейства да. электроник. Владимир Иванович, благодарю вас. Благодарю, дорогие друзья. До свидания. До новых встреч.